В общем, всем привет, это я Соник. Мы продолжаем играть в Ромн Скай. Да -да! Это второе видео за сегодня. Но Я не думаю, что все все прям выложу. Постараюсь что-то выложить. Еще сегодня будет восемь кутизом герои. Да. Будут обязательно сняты. Ну что, все, еще восемь Давайте, давайте пойдем. Так. Смотрите, опа! Да, мне кажется, мне кажется, понял, понял. Ну, как себя видео назвать сегодня? Блин, это читы, все без читов, да-да. Мне кажется, знаю, как видео сегодня назвать. Да-да, очень знаю. Это сейчас. Сейчас я вам покажу, что это. Вот это призраки из Пакмана. Эй, Пакман, ты чё тут забыл? Алло. Чё в забыл? Ещё там какие-то пчелы? Это может и Соника? А чё Соник Соник тут забыл? Ну Соник-то тут забыл в Ронг Я не понимаю. Ч чё... они все тут забыли? И Пакман. Как забыли. И пчела болота из строника. что они все тут забывали? Ну, в общем, давайте покурить. Вот поркуем. Покур... Ну что, пока я прохожу, лайк, подписку, не то си поставим. Давай. Раз. Два. три. Успели? Молодцы. Но ну, мы проходим. Так, пу пу пу, -пу. тогда пчела будет и вы мешаете идите обратно в своего соника к сонику а шарику а не мешайте ракеты откуда ракеты я не видел ракет что-то каких-то что -то, самусов, что ли и самусов вообще что тут эти рак... ракеты забыли Конечно, тут короче в свою игру. Да блин, ну ладно, пусть будет щит. Это же только первый время на сегодня. Не украй обязательно. Пусть пригодится мне где-нибудь. Запитофель ее пригодится еще. Щиток. Вот я и дошел до соточки наконец-то. Подсовывать. Ребята, значит, мы начало видео. Все еще у небо. Нам придется воскочить, к сожалению. но скачаем. Все равно, в видео, когда позвольте затянуть. Ну, а будет что сегодня посмотреть? Этот, этот уровень я тоже видел, где я это проходил. Помню этот, этот уровень очень сильно. Что? Что? Сто пудов сейчас не пройду, пройду. Засекайте. тот момент сложный. Байн, почти. Пошел. Почти дошл от эти зоны. Есть! колесики. Блин, почти пошел да, да, Сейчас тут буду впрыгивать. Слезь попытки. Не хочется два уровня сегодня. сегодня. Ад. Баллы. Ну чё такое? Вот ну, ладно, начнём один раз. не страшно. Ну, кто собираешь всю гему? Может и видос, может и нет. Эти зоны. Даже видите профессионал тут фейлит. Сейчас можно зафейлить очень много где. Тихо. Тихо-тихо. Этот момент сложный. Это тоже беседчик прошел люди я говорил встретить попытки пройду вот эти все не попросим давайте к сешу пойдем вечеринка скачаем ловить И вечно будет. Так, смотрите. древо Вот. Тихо. Тротки. Во. Тихо. тихо. Колеса. Фух. Я тихо. Знаете, у меня все. А -а -а -а. Да. Ладно. Нач Начни вам оздолочку. Конечно, конечно. Но то что это с первой попытки-то пройдешь. Ты спидранку. А что-то с первой попытки проходится. Так, все новое, я его выбираю. Вот Конечно. Я еще тот. И сейчас про где-то будет короче, на самом деле. Чего ожидалось? Потому что игру за момент. Зачем Как? Алло. Ладно. Здесь еще ещё, ещё 4 минут Так Там 116 минут съёмок уже уйдёт. на ну, 20 минут. Ну фу у так что давайте хоть что-то успеем пройти за четыре минуты. Ладно. мы должны это сделать американцы Фу. бразильцы блин или это новозеландцы Тут мне кажется что лучше называть не знаю, если как так... как кого пустай или мне только так ну что, давайте все. Тише. Ну конечно. Конечно ты. Как у тебя, Зевс, наверное, Зевс, блин. Молниями ты гуляешь, Зевс. Что у тебя, Зевс. здесь новозеландцы, блин, еще танцуют конга две минуты у нас еще И ну, хотя бы это пройти будет, будем все гену собирать, да? конечно Опа. Оп. Ага. Спортная, кстати, тоже скоро быть, быть в канале. да конечно спидран спидран еще Там. во во очень, -очень хороший спидран Это да коробка замедление заметление здесь, здесь очень очень хорошо когда замедление а спидраны вообще плохо наконец-то еще потом соберу все дело не бойтесь смотрите И следующий уровень который мы уже пройдем это джоу кэр но мы пойдем уже как в следующей серии ну, пока, слышишь? сейчас. Давайте, нет, поставьте лайк, подпишитесь, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. я, Соник всем пока.